Феминизм бесит, причем не только многих мужчин, но и многих женщин. Почему? Почему, когда я вижу акции протеста за феминизм или очередную травлю в интернете знаменитостей, типа Регины Тодоренко или Иван Гая в Твиттере. Мне кажется, что феминизм за то, чтобы я возненавидел женщин, а не уважал их. Чтобы я отрицал феминизм, а не примкнул к нему. Но вот странная штука, когда хейтеры феминизма хотят разобраться в феминизме, чтобы травить фем-тараканов на их же поле. Они с шоком открывают для себя три внезапных факта. Факт первый. Феминизм не подразумевает ненависти к Ивангаю и вообще к мужчинам. Вау. Факт второй. Женщины добились права голосовать и водить машину, и их по-прежнему что-то не устраивает в жизни. Вау. И факт третий. К феминизму реально сложно придраться. Когда ты начинаешь в нем разбираться, ты понимаешь, что он такой умный и добрый, что ты уже ловишь себя на мысли, что заказываешь себе кружку феминизм, как у поперечного. Но самое интересное, что ты узнаешь о феминизме, когда читаешь о нем не в твиттере, то, что он борется не то, чтобы именно за женщин, или не то, чтобы за именно женские права, или за женские водительские права, а из-за счастья мужчин. Без шуток. Понимаю, вызывает сама. Мнение. Поэтому, чтобы не быть голословным, все это видео я посвящу именно тому, почему феминизм полезен и выгоден именно мужчинам. Меня зовут Рома Гений. Сейчас будет гениально. Погнали. Я хочу, чтобы каждый из нас сейчас кое-что вспомнил, кое в чем себе признался. Помните тот момент, когда вы впервые ну, подумали, кто такие эти феминистки? И вы, наверное, подумали, что, ну как я, например, что это женщины, которые стоят на площадях голые и ненавидят мужиков. Но ты думаешь в этот момент, нет, ну, было бы правильно сначала посмотреть реальное определение, кто они такие. Но там все настолько запутано и сложно, что ты думаешь... Ладно, это голая женщина на площадях, которая ненавидит мужиков, так проще У меня было именно так, но давайте сейчас проявим чуть больше старания Я лично для вашего удобства подобрал вам очень простое определение феминиста Феминист это человек, который верит в социальное, политическое и экономическое равенство полов И ненавидит мужчин Шутка. Но заметьте, ни одного слова «женщина», вообще ни одного слова «женщина». Понятно, что феминизм — это не партия, каждый член, который искренне верит и исповедует все, что сказал глава партии, которого, например, зовут Ника. Но течений и мнений внутри феминизма много, как и везде, но все феминисты и феминистки согласны по одному главному если ты веришь в социальное, политическое и экономическое равенство полов, поздравляю, ты феминист. Или феминистка. Возможно, кто-то из вас только что узнал, что он феминист. Понимаю, это видео уже сильно вас шокировало, поэтому давайте чуть-чуть сбросим скорость, и я не то чтобы сразу приступлю э, к тому, почему феминизм непосредственно полезен мужчинам, а мы чуть-чуть поговорим о том, почему он полезен им косвенно, то есть полезен для женщин, а как следствие... Для мужчин. Например, у меня есть мама, сестра, племянница и наверняка когда-то будет дочь. Возможно, она даже есть уже. Кто знает? И когда я подумываю о их безопасности, меня подергивает. Если я когда-то узнаю, что муж моей дочери поднял на нее руку, честно, я даже не знаю, что я буду делать с трупом. Ради угловатого, но очень понятного примера давайте вспомним какое-то знакомое вам сообщество женщин. Например, всех ваших одноклассниц. Вспомнили, как они выглядят, как их зовут, как пахло от Дашки. Кузнецовый. Если вспомнили, слушайте факт от Всемирной организации здоровья. Во всем мире 30% женщин, состоящих в отношениях, сообщают о том, что они подвергались какой-либо форме физического или сексуального насилия со стороны своего партнера в течение жизни. 30%, пацаны, процентов. 30% Это треть ваших всех одноклассниц. Прикиньте. Просто. Вот их было 9, примерно 3, может 4. Сейчас подвергаются, не дай бог, домашнему насилию. И вы, возможно, скажете, я даже, ну, при примерно представляю, кто бы это мог быть, но вы здесь можете быть неправы. Потому что иди знай, чей там муж, который внешне выглядит прилично, и что видел у себя дома в детстве. Или чей муж разделяет основанные на неравенстве гендерные нормы. Или терпимость к насилию. Или он бывает, ну, часто выпивает, потому что так принято у него в коллективе и вроде бы он весь такой нормальный но он приходит и бьет свою жену потому что у него срывают башню такое случается ну вот посмотрите еще один факт до 38 процентов убийств женщин в мире совершается их интимным партнером мужского пола это почти 40 процентов это дохрена вот все женщины которых убили их убили их интимные партнеры вот в частности то за что борется феминизм за безопасность ваших дочерей конечно можно было бы снимать отдельный ролик делать целый канал об этом одном пункте о том что женщины не учитываются в статистике меньше получают а, то что например сиденья в машинах делают для мужчин из-за чего в случае аварии ваши дочки часто травмируются или не дай бог гибнут но давайте переместимся к пунктам непосредственной пользы феминизма для мужчин». Фух, пункт первый, мы до них, наконец-то до него добрались. Я его назвал «Я не хочу играть в футбол, идите нахуй». Мне 28 лет, и я должен вам признаться, я не могу ответить на вопрос «А водишь ли ты машину?» Просто нет. Я сразу начинаю оправдываться, говорить, я живу в центре, здесь негде парковаться, да и куда мне ездить, тут все под рукой. То есть, как бы компенсирую тем, что я живу в центре, то, что я не вожу машину. Как бы свой недостаток. Я мужчина, я не вожу. Но недостаток ли это? Я знаю кучу мужчин, которым, например, неинтересно единоборство или вообще драки. Но как бы будто, как бы будто общество требует этого от них. Или, например, парень... Который был борцом, казалось бы, что может быть более мужским. Но он повредил себе позвоночник и теперь не может поднимать тяжести. Ну так будь готов объяснять, почему ты не тащишь рояль, когда должен кому-то помочь. Ты же мужчина. Фей, не хочу это комментировать. Феминизм наш любимый теперь стремится к тому чтобы не было так называемых гендерных норм ты мужик и не хочешь играть в футбол и драки пожалуйста ты женщина и не хочешь торчать на кухне пожалуйста более того бонус ты при этом можешь выглядеть как угодно носить любую стрижку и не только черный цвет вау от мужчин общество требует быть добытчиком уметь зарабатывать деньги быть Успешный. Но давайте будем честны, это не про всех людей. Кто-то к этому не стремится, а кто-то просто ну, не заточен под это. Но все мужчины испытывают очень сильное давление, когда у них проблемы с деньгами. Незнакомо? Вот вам факт. И сами подумайте, чем он обусловлен. Во время глобальных финансовых кризисов мужчины намного чаще начинают страдать Депрессии, и более того, намного увеличивается процент самоубийств среди мужчин, потому что общество навязывает нам нормы, которым мы обязаны соответствовать. Но обязаны ли? И тут возникает вопрос. А если мне нравится, что я добытчик? И Ленке моей нравится вот там все по хозяйству делать? Супер, никаких вопросов. Феминизм не за то, чтобы женщина не была на кухне. Он за то, чтобы мы все могли быть там и теми, кем нам хочется. И это был наш личный выбор, а не следствие давления общества. Будь таким, каким ты хочешь. И где хочешь. И чтобы это ни у кого не вызывало вопросов. Пункт второй. С феминизмом классных девушек станет больше. Я понимаю, как это звучит, но дослушайте, это реально важный и классный пункт. Дослушайте. Дело в том, что очень многих девочек воспитывают по старой классической схеме, которая уже неинтересна очень многим парням. Родители воспитывают не интересного человека, а жену. Но многим ли сейчас это нужно? Вы, наверное, много раз слышали, что, например, шутить это не женская тема. Если девочка пошутила в классе, ей скажут, ну, Машенька, это же не женственно. Пошутит мальчик, там грохнет кого-то, книжкой по голове все скажут, это наш Миша, ах, эти мальчики, хлопцы. Я, хлопцы не женственно не женственно быть веселыми играть в видео игры, выбирать свой любимый спорт потому что большинство из них чисто мужские или стремиться к большему в итоге мы получаем девушку которую научили побольше молчать, улыбаться не вмешиваться и быть красивой я как одинокий парень в свои 28 лет очень часто общаясь с девушками в один момент понимаю что это те самые просто жены, у них нет стремления личных интересов они не разбираются в мемах боже упаси и единственный их приоритет это любовь и если вы думаете что все девушки от рождения такие от рождения христова такие поздравляю вы разочарованы а еще это сексизм очень сильно феминизм тут поможет тем что ну если мы в всем родителям в голову что от дочерей следовало бы требовать столько же, сколько и от сыновей, позволять им примерно столько же, сколько и мужчинам, давать им столько же. И не ограничивали их, росли бы веселые, интересные, раскрепощенные, необозленные на всю жизнь девушки, которые при этом, ну, с ними было бы интересно просто общаться. Дело не в том, что типа для романтических связей просто общаться с ними было бы интересно. Не было бы такого четкого, понятного деления. С ней скучно, потому что она девчонка, мужской женский разговор и так далее это уже было бы ну более единым приятным процветающим миром что же говорить о том что вы бы и срались потом меньше когда поженились бы Важный момент не сказал, приношу свои извинения. Дело даже не только в родителях. Естественно, родители могут воспитывать свою дочь демократично, прогрессивно, но только она выходит из дома, идет в школу и читает там в учебниках, что женщина должна быть хранительницей очага, на каких-то фотосессиях в школе или в детском садике мальчиков одевают в форму пилотов и представителей уважаемых профессий. А у девочек антураж розовая карета или ванная в Париже. Ну, вы понимаете. Ну, давайте будем честны. Старое классическое дебильное воспитание делает дурачков не только из девочек, а из парней. Об этом и наш следующий пункт. Пункт третий. Мы можем быть не такими дурачками или в жопу мачизм. Мачизм это о том, каким должен быть Настоящий мужчина, всезнающим, сильным, рискующим, побеждающим у всех и во всем. И, конечно же, сердцеедом. Проще говоря, мной. Это напоминает мне, как ведут себя многие родители. Делают всякую лабуду с умным лицом, лишь бы не ударить им в грязь перед собственными детьми. Вы помните, как тупо это выглядит. Поведение фазана или фазана. Пишите в комментариях. Вы когда-то читали переписки других мужиков в Тиндере? Это же стыд. Это просто стыд. Потому что в основном они и пытаются сразу выпечить весь этот свой мачизм. И это выглядит, э, ну, типа... Ну, хочется сразу сказать, он не из нашей команды, мужики не такие идиотские, девочки, пожалуйста, не делайте вывод по них, по ним, но это на самом деле так, мы все в той или иной степени страдаем от этого мачизма, давайте немножко разберемся. Представление о том, каким должен быть мужчина, вгоняют его в маленькую клетку, которая ограничивает его эмоции, нельзя бояться, нельзя проявлять нежность и слабость, и потом вырастают жесткие мужчины с хрупким Эго. И для того, чтобы уберечь это эго, мы учим женщин подавлять свое. Тогда уже женщинам приходится быть тише, не проявлять амбиций, быть слабее, чтобы не задеть хрупкое эго жестких мужчин. Узнаете себя, мужики? Я? Да. Очень. Просто очень. Это, если что, цитата из TED Talks. Из речи женщины из Нигерии, которая называется «Нам бы всем быть феминистами». Речь, речь так называется, а не женщина. Бля, женщина называется, что я сказал в ролике про феминизм, господи. Это оговорка, это просто оговорка. Нас пацанов воспитывают в системе ценностей, которые нам даже самим не неинтересны, или мы им не соответствуем, что делает нас уязвимыми. И давайте признаем, выглядим мы смешно. Из-за этого я сам постоянно держусь за какие-то свои достижения или соответствия критериям, которые делают меня смешным. Реально, делают меня смешным. И без них было бы супер. Самое главное, что ты классный человек, ты добрый. У -у -у. А то, что ты залез, когда корпоратив был выше всех на скалолазании. Ну, короче, не говори это первым сообщением в Хотя, возможно, это прикольный заход. Нет, нет, нет, ребят, это мочизм. Кончено. Вы скажете, так и в чем здесь польза феминизма? В том, что все плохо. Ну, феминизм на самом деле борется просто с тем, чтобы не было вот таких штук, как схема по которой люди должны себя вести. Особенно такая сложная и ограничивающая нас. Поэтому как бы феминизм делает из нас всех более разносторонних людей, способных проявлять себя такими, какие они есть на самом деле. М -м -м, звучит как мораль любого голливудского фильма. Это ли не сказка под названием феминизм? Это серьезная тема для меня, на самом деле. Я по-настоящему зажегся тем, чтобы о ней рассказать. Я понимаю, что это... Message. Поэтому я не стал вставлять в этот ролик рекламные интеграции. Было бы странно, если бы я рассказывал о том, как страдают некоторые люди и внезапно сказал бы, Rate Shadow Legends. Поэтому я хотел бы вас всех пригласить подписаться на мой аккаунт в Payphone X. Это моя отдельная площадка, где чуть больше контента, чем здесь. Я его там чаще выпускаю. Он там совершенно другой. Я там высказываю свои мысли, показываю, как я тусую со своими ребятами. В общем, там больше обо мне. Было бы очень приятно, если бы вы поддержали мой канал и заодно получили доступ всего за 2 доллара. Это чашка кофе на целый месяц к контенту, который я делаю дополнительно, специально для вас. Станьте частью нашей гениальной семьи, поддержите меня и кайфуйте. Погнали дальше. Четвертый пункт. Очень важный, если не мачизм и не токсичная маскулинность, ну, грубо говоря, проявление мачизма, мы бы жили, мужики, дольше. То есть из-за того, что мы как бы должны драться, должны рисковать и все всем постоянно доказывать, мы часто, как бы это сказать, умираем. Из-за того, что это круто и рисково, мы, мужчины, чаще принимаем алкоголь и наркотики, не пристегиваем ремни безопасности, не надеваем шлем, занимаясь экстремальными видами спорта и шитья и... Постоянно не носим маску от коронавируса. Это не шутка. Не постоянно, конечно, но очень часто. Вот недавно вышло два исследования из трех разных цивилизованных стран, где говорится, что у мужчин больше шансов умереть от коронавируса, потому что они думают, что у них меньше шансов умереть от коронавируса. Не узнаете себя, мужики? Я узнаю. Мы возомнили о себе, что мы супер-люди, потому что мы мужики, и мы лучше, чем бабы. Но если абстрагироваться от всех этих гендерных стереотипов и так далее, вот абстрагируйтесь, можно понять, что мы с вами просто люди. Не будет такого, что коронавирус доберется до ваших легких и такой «А, а, сори», это мужские легкие. Нас тут не было. Мы уход сливаемся. Мы с этим не справимся. Нет, на изи. Они просто такие, убить этого ублюдка, самонадеянного мачиста. Так вот, феминизм борется за то, чтобы мы как бы еще были адекватнее. Прикиньте, как много пользы от феминизма нам, благодаря нему, мы можем дольше жить. И, как я уже говорил, возможно, дешевле. Из-за этого же очень многие проблемы, которые есть у мужчины, не обязательно внезапные, или болезни, какие-то инциденты, возможно, травля, или насилие, Изнасилования, в частности, оказываются нерассказанными и остаются внутри мужчин нерешенными, что, естественно, очень сильно бьет по их психологическому состоянию. Если что-то из вышесказанного касается вас, в описании будут ссылки на службы, к которым вы можете обратиться, пожалуйста, не стесняйтесь, это, возможно, очень сильно улучшит вам жизнь. А мы идем дальше. И следующий пункт, очень-очень немаловажный, как раз касается денег. Его, кстати, назвал не я, а Адиль Жалелов. Называется этот пункт «Деньги, деньги, деньги, как же про них не сказать?» Многим сейчас может показаться, что это какой-то меркантильный пункт, но нет. Это очень логичный, очень рациональный пункт. Женщина могла бы стать очень весомой, важной, возможно даже фундаментальной частью вашего семейного бюджета. Хотя бы, если вы знаете, деньги логично и безопасно держать в разных местах, в разных банках, Разумеется, логично, что и из разных источников получать деньги тоже намного безопаснее. Если у вас, у мужчины сейчас будут финансовые проблемы, это будет реальный риск для экономического положения вашей семьи. Если бы женщины зачастую не так, как в отдельных случаях сейчас, о чем вы, возможно, сейчас возмущенно думаете, а вообще, ну вот возьмите прям большинство же всех женщин, если бы они могли получать столько же денег, сколько и и мы, ну вы пришли и сказали, у меня сейчас сложное положение финансовое. Она бы сказала, неприятно, давай поиграем в шахматы, поедим. Я не знаю, понятно, что это пример в вакууме, но я думаю, что мысль вы уловили. У вас как минимум ушла бы роль кошелька, которая так презираема и ненавистна многим мужчинам. Ну, для многих из вас это возможно будет в новинку, но многие мужчины хотят пойти в декрет, чего не могут сделать сейчас, по крайней мере, в странах СНГ. Сейчас как происходит? Если ты отец ребенка. Ты можешь выйти в декрет только если предоставишь официальную справку, что твоя жена, то есть мать этого ребенка, официально трудоустроена. То есть она не может быть самозанята, она не может быть предпринимателем, она именно должна быть официально трудоустроена. В противном случае ты не можешь выйти в декрет. А женщина, то есть жена ребенка, она может выйти в декрет безусловно. Просто потому что она мать. В принципе, вроде звучит логично. Как на Западе происходит. Там вообще в некоторых странах может быть такая история. Жена, например, может выйти в декрет на три месяца, а мужчина потом тоже может выйти в декрет на 3 месяца. И в итоге получится целых 6 месяцев. Но при этом мужчина не может сказать, я отдаю тебе своих 3 месяца. Нет, он, только он, может использовать эти дополнительные 3 месяца. Потому что, если бы он мог, то, ну, как это часто, возможно, и случалось бы, он бы просто отдавал эти 3 месяца, и э, жена, собственно, 6 месяцев бы воспитывала ребенка. А там все очень мудро продумано. продолжаем. И для многих мужчин реально катастрофа. Астрофа, что они первые годы жизни своего ребенка являются просто каким-то мужиком, который приходит уставший вечером, заваливается возле телека, не может реально даже, ну просто физически посвятить время своему ребенку, или посвящает его вот так вот, просто не понимает, это первый шаг или это была рука. Jokes goals. Женя, оцени эту шутку. Семь половиной из десяти э, Справедливо. Ты справедлив, Женя. Я тебя за это и ценю. Снимаешь ты херово? Классно снимаешь. Это был такой кнутый пряник. Справедливо. Я расскажу вам пример из своей жизни. У меня был момент, когда у меня были очень серьезные проблемы с деньгами. Я буквально не мог спать. Потому что вместо того, чтобы спать, я думал, где бы взять деньги на то, чтобы заплатить за квартиру. Чтобы мне вообще было, где жить. А еще вместо того, чтобы спать, я винил себя, к слову. Что сделала моя девушка, которая, с которой я встречался на тот момент? Она просто оплатила месяц квартиры за свой счет. И я не знаю, как это звучит для вас, для меня необычно, согласитесь. Если перевернуть ситуацию, я сказал бы, я заплатил за месяц жизни в квартире своей девушке. Все бы сказали, нормально сделал, странно, что всегда не оплачиваешь, некоторые бы сказали. А вот так как вышло, для меня, честно говоря, ну это подвиг с ее стороны, я не знаю, может я не прав, напишите свои мысли в комментариях. Меня без преувеличений буквально спасло то, что она тогда... Могла себе это позволить. И вот вам бонусный факт. В Исландии, которая одна из самых близко подошедших к равенству полов стран, самая высокая продолжительность жизни среди мужчин. И многие скажут, ясен красен, там в принципе довольно высокий уровень жизни. Но продолжительность жизни для женщин 83,7. Продолжительность для мужчин 87. Три года Разницы. В Украине разница между женщинами и мужчинами в среднем 10 лет. В России 12. Можно было бы учесть среди прочих факторов, которые влияют на эм, вот эту разницу, то, что есть так называемая мужская гендерная социализация. Это, грубо говоря, как принято себя вести среди мужиков. Просто как бонусный факт. У нас с мужиками принято пить, курить, драться... Делать какие-то лютые штуки, типа рисковать. В общем, делать то, что реально угрожает нашему здоровью. Давайте будем стремиться к тому, это как тост звучит, так давайте же будем стремиться к тому, ребята, чтобы у нас не было дурацких рамок, в которые нас вгоняет проклятый, патриархат. Также очень важный совет всем мужчинам и женщинам. Распространяйте этот ролик. Возможно, он убьет очень много заблуждений о феминизме. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить подобных и бесподобных роликов. Если вы уже подписаны, пожалуйста, отпишитесь и подпишитесь обратно, потому что, ну, как-то нужно бороться с алгоритмами Ютуба, которые убили мою статистику for some reason. Ребят, улыбайтесь, звоните маме, будьте счастливы, уважайте всех вокруг, крепко обнимаю, с маской. Пока!